Всем привет, вы на канале АниЛэнд. На моих аниме клипах по аниме Бездарная Нана набираются хорошие просмотры. По этому поводу решил сделать видео о персонажах, какие у них способности и слабости. Надеюсь вам понравится. Ну что ж, начинаем. Анадера Кёя, способность бессмертия, один из сильнейших персонажей в аниме. Его раны мгновенно при повреждениях исцеляются, а яда не действует, не встает и может обходиться без сна. Слабости не чувствуют запахи, как сам говорил Кёя. Хоть яда и сильные раны не убивают его, но он чувствует боль. Ты же читаешь мои мысли, верно? И при этом, не знаешь, что я бессмертный? Накаджима Нанао. Способность аннулирования. Накаджима может аннулировать способность и других одаренных. Очень сильная способность, если он был бы немного подкачан. Возможно, он смог бы с помощью других убить Кёю. Слабости. Поскольку он кокнулся сразу же в первой серии, нам не показали слабости. Скорее всего, слабость его в том, что его способность просто делать одаренного обычным человеком, и не более. А то есть ему нужны саппорты для победы над противником. Ингука и Мичиру. Способность лечения. Мичиру может излечить серьезные телесные травмы, слабость. Каждый раз, когда она лечит, она укорачивает свою жизнь. Кроме того, она не может лечить болезни, как, например, раковые опухоли. Цея Кори. способность заморозка. Цея может заморозить объекты, он смог в миг целое озеро заморозить. Слабость может заморозить любые объекты, однако живых существ не может, что делает его слабым в какой-то мере. Тунукичи Хатадайра. Способность видеть будущее. Он перед сном может сделать на фотокамере снимки будущего. Так, например, он смог узнать, что Хираги Нана убила Накаджиму. Слабости. будущего он никак не может изменить. Он не знает в точности, что будет в будущем. Ограничивается лишь парой фотографиями. Я верю тебе. Это было неизбежно. Старайся, не старайся. А наше будущее всегда останется таким же, как на снимках муго и Дима способность управления огнем. Муга может создавать сламя и управлять им. Слабость, если часто использует способность, может перестараться. Вот, Кера Хабу. Способность ядовитость. Она может отравить других, укусив их. На что способен яд, неизвестно, ведь ее кокнули. Слабость ей приходится периодически кушать ядовитых змеев. Чтобы я могла полноценно жить, мне нужно питаться этими гадкими рептилиями. Насколько я знаю, ты можешь превратить слюну в яд. Каори Токанаси. способность телепортации. Слабость. Телепортация ограничена небольшими расстояниями. Максимум она может по острову телепортироваться. Здорово! Привет! Доброе утро! Рюдзи Иси, способность может стать настолько маленьким, что мог бы войти в поры. К сожалению, его способность не показали. Был убит Суримигава Рентаро. Суримигава Рентара, способность «Астральное тело». Он мог создать свое астральное тело, которое могло контактировать с предметами. Проходить сквозь стены. Слабость. При активации способности сам он в отключке. Если найти его тело, то его можно запросто победить. Юка Сосаки, способность некромантия. Она может воскресить мертвого, может управлять им как захочет. Мертвец может разговаривать и даже сказать, кто его убил. Слабости. Чтобы воскресить, нужен предмет, который носил мертвеца. В нем способность не работает. Джин Тачабана. Способность превращения. Джин может превратиться в животных. Он также может превращаться в других людей, копируя их способности. Очень сильный персонаж. Слабости у него достаточно, хоть на первый взгляд кажется, что он непобедим. Он крайне стеснителен, он не может преволопытиться, когда на него смотрят. Ограничение на преволопощение в том, что он не может превратиться в обычных людей. Кроме того, человек, в которого он превращается, должен быть живым. Любопытно. Шибусава, имя не знаю. Способность, отмотка времени. Шибусава может отмотать время, может ударить человека, или же уклониться от удара. Может отмотать время до трех дней. Слабости. При использовании способности он сильно устает, начинается отдышка и другие проявления слабости. Лидер не лидер. Чуть не забыл, сарана Фулка. Способность. Фука способна манипулировать воздухом. Она может создавать воздушные лапости, а также поднимать людей в воздух. Слабость. У нее проблемы с контролем, и она предпочитает делать это снаружи, чтобы не устраивать беспорядки. Ей еще необходим сквозняк или же помещение, где есть ветер. На этом все. Да, были еще пару персонажей, но они с вообще не раскрыты и способности ничем не примечательны. Если кто хочет, напишите в комментариях, хотите ли вы продолжение после первого сезона. Э, я уже мангу прочитал и могу озвучить i never take doubt as a lesson i never second guess it take negativity and reject it i got my mind blind to rejection so i'll be just fine don't be wasting any time with discretion i run this campaign like i'm running an election i pop this champagne like we're not in a recession i feel no damn pain i'll be broken is a blessing feeling